Всем привет дорогие друзья с вами канал work and life и я его ведущий антон белюк и польша два года спустя что произошло со мной в польше два года спустя друзья сегодня я пришел домой из роддома потому что моя жена 26 мая родила ребенка спасибо всем за поздравления. ну и собственно меня осенило Потому что именно сегодня я осознал до конца, что произошло со мной в Польше два года спустя. Со мной произошла вещь, от которой у меня мурашки по коже. И сейчас видео своего рода историческое. Потому что, можно сказать, два года спустя я поехал в Польшу с Италии, чтобы заработать денег на билет в Америку, куда я изначально собирался ехать. Но судьба решила по-другому. Сейчас 12.40 у нас на часах. Уже среда 29. 都賣了 28 мая, ровно два года назад я приехал в Польшу и только сейчас, придя домой, я осознал, что можно сказать, ровно два года спустя, 26 мая, здесь у меня от моей любимой жены родился ребенок, от женщины, самой лучшей по-моему на свете, с которой я познакомился опять же в Польше. И не это ли самое лучшее, что может произойти с любым мужчиной в его жизни, друзья? И все-таки какая удивительная штука жизнь. Обратите внимание, два Два года назад я приехал абсолютно без денег, без каких-либо связей. Я абсолютно не знал, что меня ждет. Приехал на работу обычным сварщиком. Э, вставка. Меня зовут Антон Белюк. Мне 26 лет. Я родом из Беларуси, город Гробно. Обычный парень, без связи, без денег. На данный момент э, нахожусь на заработках э, в Италии. Э, город Парма, это север Италии. Э, но в скором времени планирую ехать в Польшу на заработки. Я обещал, что буду показывать вам все, что будет происходить со мной на моем пути, все мои взлеты и падения, успехи и неудачи. И, собственно, делаю это сейчас на ваших глазах, друзья, с надеждой, что это смотивирует многих из тех, кто смотрит это видео, или хотя бы если один из сотен тысяч, кто, я надеюсь, увидит это видео, смотивируется и пойдет на то, чтобы поменять свою жизнь в лучшую сторону, чтобы выйти из зоны комфорта и пойти навстречу неизведанному. Если хоть один человек благодаря моим видосам пойдет на это значит все что я делаю я делаю не зря потому что наша жизнь своего рода похожа на вот эту велосипедную дорожку мы видим то что здесь потому что освещается фонарями да но мы не знаем что там мы не знаем что дальше за поворотом друзья что нас там ждет это неизвестно если вы там, конечно, до этого не были. И вы не узнаете, если не пойдете туда и не проверите. И также, в принципе, в нашей жизни. Нас там может ждать успех, либо неудача, счастье, либо горе, либо поражение, что угодно. Но в любом случае стоит пойти туда, чтобы узнать, чтобы потом не кусать локти от того, что у вас была возможность это проверить. И вы просто одного дня не решились это сделать, не решились. Пойти навстречу неизведанному и узнать, что ждет вас за поворотом жизни. Ну, а в подавляющем большинстве случаев, конечно же, вас будут ждать преграды, неудачи, взлеты и падения. Без этого никак. Но если вы пройдете все, и несмотря ни на что не опустите руки, и будете идти до конца, то вон там вас ждет, но там, друзья, вас ждет самое невероятное, что может только быть в этом мире, и все самое лучшее, ждет вас там. Не там... Не там, куда вы, возможно, захотите вернуться, если что-то будет не получаться. Не там, куда вы захотите уйти, спрятаться от неудач, от поражений, которые тоже будут на вашем пути. Потому что там вас не ждет ничего нового. Там, откуда вы пришли. Вас ждет все самое лучшее и самое новое там. Все дары этой жизни. Там, вне зоны комфорта, за этим темным поворотом. Я показываю эту дорогу вам, чтобы вы более наглядно восприняли мою ассоциацию с нашей жизнью, потому что наша жизнь это своего рода путь, похоже, как эта дорога. Так вот, друзья, два года назад я решил проверить, что меня ждет там. Я решил проверить, хотя у меня было страшно. И я в принципе, ехал вообще не зная ничего, ни язык, никого здесь нету в Польше. Я даже и не мог представить, что меня ждет то, что меня здесь ждало. Я уже молчу, что здесь я нашел свое призвание, дело своей жизни, от которого я просто тащусь. Но даже не это самое лучшее, что я здесь нашел. Самое главное лучшее, что я здесь нашел и самое лучшее, что может найти в этой жизни любой мужчина. Это любимая женщина и прекрасный ребенок, которого она от меня родила. Этого же, друзья, и всем вам желаю, потому что ничто в этой жизни не может смотивировать нас лучше, чем ребенок, который родится от твоей любимой женщины, и чем твоя семья, которую ты создал здесь, когда вышел из зоны комфорта и взял на себя ответственность, взял на себя мощнейшую и серьезнейшую ответственность за них. Если ты пойдешь на это, если ты решишься поставить себя в такие жесткие рамки, когда тебе нужно покормить семью, заплатить за квартиру, заплатить по счетам, сделать все, чтобы они жили в достатке, когда это все будет на тебе, если ты настоящий мужчина, ты в кровь разобьешься, но сделаешь это, ты пойдешь на все, ты будешь разрывать всех и вся, ты будешь делать вещи, которые до этого в жизни бы не делал, конечно, в хорошем смысле. Ты будешь рисковать, ты будешь пробовать что-то новое, постоянно выходя из кокона серого и унылого под названием зоны комфорта. Если ты поставишь себя в такие жесткие рамки, ничто в этой жизни не может смотивировать лучше, чем э, твоя жена с ребенком, с твоим ребенком внутри. Потому что никакие видеоблогеры, никакие мотивационные личности, никакие книги, никакие видосы. Если ты будешь смотреть и знать, что там у нее в животе зародилась жизнь от тебя, часть себя, и ты несешь до них двоих ответственность, если ты настоящий мужчина, ты покоришь любые высоты для того, чтобы они были счастливы. И поэтому лучшее, что может произойти с любым из вас, не только в Польше, но и вообще в жизни, это, конечно же, Рождение ребенка от любимой женщины Поэтому, друзья, если кто-то там наслушался глупых историй И мнений о том, что ребенок это, там, не знаю, заключение Чуть ли не конец жизни, потому что от всего придется отказаться Про все забыть и пахать, как проклятому постоянно Там непонятно где, чтобы только прокормить семью Это все чушь Если вы правильно настроите свой мозг Если вы настоящий мужчина То это вас мотивирует как ни что другое Покорять те высоты, на которые вы идти раньше вообще не решили решились бы и даже не подумали бы, поэтому это самое лучшее, что случилось со мной в Польше я желаю, чтобы это случилось с любым из вас, где бы вы ни были, в какой бы стране мира вы сейчас не находились, если вы нашли своего человека, никогда не задумайтесь даже перед вопросом, стоит ли заводить детей, потому что ответ очевиден, друзья, я надеюсь, после просмотра этого видео вы для себя нашли этот ответ и сделайте правильные выводы. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Если это так, подпишитесь на канал, напишите под ним комментарий, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. Если же вы заинтересованы в переезде и в жизни в Польше, в работе в Польше, то проходите по ссылочкам в описании к этому видео. Там ссылки на мои ресурсы, где вы найдете актуальные вакансии в Польше на любой цвет и вкус. Я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше и помогу вам сюда переехать. Поэтому обращайтесь ко мне. Мои актуальные номера также в описаниях к этому видосу. Что ж, друзья, будем творить историю вместе. История уже творится на ваших глазах. До скорых встреч за границей. Пока.